Здравия вам, господа бояре! Вот и закончилось, наверное, самое лучшее лето в моей жизни, которое я провел, как и хотел, провел его на своем дачном участке. Провел в творчестве, провел в созидании. Я очень хотел это сделать. Знаете, вот когда в детстве тебя возят на дачу, ты можешь лето жить и ни о чем не думать. Потом, когда вырастаешь, думаешь, а что это я все время работаю? Почему я в детстве мог себе позволить целое лето заниматься тем, что мне нравится, а во взрослой жизни что-то как-то вот не могу. Как вы знаете, дача моя находится в самом красивейшем месте Сибири. В этом году сюда было ко мне целое паломничество всяких разных гостей. Все были довольны. Все однозначно утверждали, что здесь здорово отдыхать. Здесь вот этот сосновый лес, свежий воздух, река. В общем, все здорово, все красиво Но, к сожалению, лето быстро заканчивается в Сибири Осень начинается уже в августе Сейчас температура где-то плюс 16 а ночами она доходит до плюс 2, до плюс 4 Поэтому я уже слил всю систему летнего водоснабжения Чтобы, не дай бог, оно не перемерзло И начал консервировать этот участок Бревнышки сложил до следующего лета, положил так, чтобы они продувались, чтобы просыхали, чтобы не сгнили до следующего лета. Что-нибудь в следующем году я из них буду строить, но в первую очередь построю козелки. Козелки, на которых я распиливал древесину, пилил дрова, в этом году пришли в негодность, прослужили около 15 лет. И вот благополучно сгнили и развалились. Дровишка вот еще наколол из остатков материала, который оставался при строительстве беседки. Ну и собственно сама беседка всю жизнь мечтал сделать на даче беседку. И вот наконец в этом году у меня это получилось. Мне конечно друзья помогали. Многое я сделал сам. Все сделано из валежника. Сделано все из того, что найдено в лесу. И вот даже небольшая дорожка из камушков уже здесь проложена, можно заходить. Даже доски вот эти, это не покупные доски. Это были распилены бревна, найденные в лесу из поваленных деревьев мертвых. Вот, и обструганы до состояния досок. Вот тут у меня одна осталась доска такая недоделанная. Но я вам покажу, как это делалось. То есть распиливалось бревно вдоль бензопилы вот так вот и дальше строгалась рубанком с одной и со второй стороны вот эта штука осталась не дошли до нее руки и здесь вот еще надо будет приводить две доски чуть-чуть доделать не успел здесь планируется небольшой балкончик такой двух досок буквально не хватило Ну видите вот все остальное прибито получились очень толстые доски 5-7 сантиметров толщиной а некоторые части беседки имеют вот такой естественный узор, оставленный караедами. Кстати, вот такой вот древесины, слегка поеденной, в лесу много. И из нее можно что-нибудь сделать интересное, такое красивое. Я реально заценил масштабы, возможность вот сделать из таких вот странных завитушек что-нибудь. Народ говорит, сделай себе трон и начинай оттуда вещать. Ну и вид отсюда, естественно, открывается шикарный. Вы нигде такого вида больше не найдете. Это всякие остатки остались от строительства их, естественно, на костер. Все вот это сложено здесь у меня аккуратненько. Вот такую лавку боярскую я построил, видели, наверное. Самой, наверное, масштабной задачей, которой я занимался все это лето, была утилизация барахла, которая мне с этой дачей в наследство досталась от предыдущих хозяев, от моих родственников, там, от бабушки, от мамы, которые здесь раньше хозяйствовали. Держались что-то за эту дачу, не давали хозяйствовать мне, а потом все бросили и сказали, на забирай но я с радостью все это забрал вот там по берегу енисея я ездил на лодке и собирал камушки для того чтобы ими вымостить дорожки вот эти разные камушки собирать нужно вот такие вот какие-нибудь у которых хотя бы одна плоскость ровная есть а потом его кладешь в песок и заливаешь цементом а то старинные дорожки уже здесь вот пришли в негодность То старенькие кирпичи вошли в землю половина разрушились Хочется сделать все по-новому, все красиво. Удалось этим летом съездить и в пару интересных путешествий. Одно путешествие в Бересинский залив, на лодке. Посмотреть на местные красоты, восхититься небывалыми пейзажами. А второе путешествие было длиннее, было намного насыщеннее. Было оно на юг Красноярского края, в общину Виссариона, о чем я снял полноценный документальный фильм. Каждому рекомендую посмотреть, как живут люди в Сибирской тайге, что им удалось там построить и за что их там сейчас пытаются прикрыть. Вы знаете, этим летом я хотел потеряться во времени. Я хотел потерять ощущение времени, чтобы не думать, что сегодня понедельник, завтра вторник, послезавтра среда, потом выходные, потом снова понедельник. Я хотел потеряться как в детстве. Когда ты изредка спрашиваешь, какое сегодня число, и считаешь, сколько дней осталось до конца лета. И мне удалось потерять ощущение этого времени. Правда, напоминали об этом всегда гости, которые приезжали, потому что гости-то работают и приезжают исключительно на выходных. Ну, Редко кто может среди недели себе позволить приехать. Тут еще много всякой работы осталось. Нужно и беседку доделать, и забор доделать. Но это уже все я буду делать в следующем году. Хотел сделать специальный спуск для лодки. Слип. Но руки не дошли. Нужны были вот такие вот длинные бревна. Для того, чтобы его начать делать. И их не хватало. Все ушли на беседку. Еще пара бревен у меня вот тут вот валяется. Но место я там под это дело расчистил. И хотел уже начинать вот в этом месте надо будет набор снести и вот туда можно будет делать такой слип прям рельсы вытаскивать лодку по лебедке и вытаскивать прямо на участок это позволит ее не таскать на руках не сдувать не примыкать там цепью где-то внизу не беспокоиться за мотор что его украдут все будет здесь все будет на виду все будет на глазах и знаете о чем я подумал еще вот один из смыслов мужской жизни это созидание. Нужно постоянно себе ставить какие-то цели, чтобы их достигать. И счастье ты достигаешь в процессе достижения своих целей. Если цели ты не можешь достигнуть, значит, измени подход. Делай что-то по-другому. Есть такая поговорка. Глаза боятся, руки делают. А есть еще одна мудрость, по-моему, от Конфуция. Тот, кто срезал горы, начинал Сначала убирать маленькие камушки. Нам с вами еще предстоит много всяких разных камней поубирать. В частности, из нашего с вами многострадального законодательства, которым мы успешно, кстати, уже занимаемся, успешно занимаемся изменением. Об этом вы можете получать регулярную информацию в телеграм-канале Семейный Фронт. Ссылочка в описании будет. Но несмотря на то, что мы там продолжаем бороться за права семей, за права семейных людей, многим мужчинам хотелось бы сказать такую вещь. Вы знаете, не стоит переживать о том, что сейчас семьи разрушаются. Не стоит об этом переживать вот прям до более в глубине души, потому что есть много других целей, есть много других задач. Вот здесь, на своем участке, я себя отлично, прекрасно и умиротворенно чувствую даже в одиночестве. Я, конечно, понимаю, многие мои друзья хотят тусни, отдохнуть здесь, пиво попить, там шашлы пожарить. Я им никогда в этом не отказывал, но вот те дни, когда я здесь был в уединении, я особенно ценил я почему-то выхватил вот этот кайф уединения когда никто не мешает тебе собраться с мыслями когда тебе никто не мешает думать когда тебе никто не мешает заниматься творчеством ошибаться, семь раз отмеря, один раз отрежь, сколько у меня такое было много раз делаешь какую-нибудь деталь там для вот этой беседки, отрезаешь не так, хотя вроде все вымерил, да? отрезаешь потом сидишь и думаешь, ну ну нафига, ну нафига я это сделал. И снова пытаешься сделать еще раз. Или когда ролики пытаешься записать, то лодка пройдет, то самолет пролетит, то поезд пройдет, то люди начинают орать, тут то на том берегу музыка. но Бывает так, что собираешься, собираешься час, два, три и ничего не можешь записать, потому что лишний шум постоянный. Петличку я, кстати, сломал, до сих пор не спаял. Там надо перепаять пару контактов, и все будет работать. Сейчас я возьму небольшой такой творческий отпуск. Вы понимаете, жизнь соло это прекрасно, но когда Оксанка везет в тебя в Турцию, это тоже прекрасно. И на жизнь соло свет клином не сошелся, когда есть такие возможности. Для вас я приготовил на канале несколько роликов, которые выйдут в ближайшие Три недели. эти ролики будут дополнять фильм об общении Виссариона. Там будет подробно о каждом мастере, кто что делает. Кузница будет, художник будет, гончарка будет. Будет полное интервью с Ларисой, которая делает самое лучшее в мире козьи сыры. И будет еще интервью с музыкантами. Кстати, меня спрашивали, а не хотел бы ты переехать туда, к ним, в Город Солнца? Что ты их так хвалишь? Это же сектанты. Мы с вами тоже, господа бояре, в какой-то мере сектанты. Нас называют там всякими адептами непонятных АБФ-форумов и прочих маскулистов. Нас тоже ведь с вами считают сектантами. Так что вам должно быть это, наверное, близко. А насчет переезда в Город Солнца, ребят, ну мне-то это зачем, когда у меня здесь свой город солнца мне вот иногда непонятно становится когда люди говорят куда бы уехать из россии в какую бы страну вот где хорошо я показал город солнца люди увидели сказали можно ли туда уехать сколько стоит туда заселиться ребят ну чтобы туда заселиться прежде всего надо исповедовать их веру туристам там можно приехать в любой день но я не думаю что все готовы прямо уверовать там в учение виссариона что всем это надо но вы можете построить точно так же свой город солнца. Вы можете перенести этот опыт. Вы можете научиться, вы можете посмотреть. Не надо никуда уезжать. Нужно вокруг себя пространство начинать оформлять так, чтобы другим это было на зависть. В этом году мне, конечно, не удалось сделать все, что я хотел. Как вы поняли, тут еще бардак кое-какой остался изначально просто бардака этого было очень много но я думаю что на следующий год я все сделаю так как я здесь задумал И вот этот творческий созидательный процесс когда вы чем-то занимаетесь когда вы что-то создаете он возможно и будет вашим самым близким ощущением вашим ощущением счастья Вашим ощущением наполненности жизни. Тем, что будет вам давать постоянный какой-то новый вектор вашего развития. Единственная досада у меня в том, что лето действительно в Сибири быстро заканчивается. Самое лучшее лето в жизни длилось, блин, три месяца всего лишь. Хотелось бы больше, но это Сибирь. Это климатические условия, с которыми я, вы сделать ничего не могу. Я еще сюда вернусь после турецкого отпуска. Здесь при температуре плюс 10, плюс 15 прекрасно заготавливаются дрова. Не успеваешь вспотеть. Вот уже ветер поднялся, который сейчас мне будет мешать записывать ролик. Поэтому я, наверное, с вами попрощаюсь. Всего хорошего. До встречи после отпуска. Ну и обязательно посмотрите фильм про Виссариона и его общину.